Много, товарищи, людей Да, прилично. Командир. В общем, не имеете в виду, все, война закончилась. Мятежников вы разгромили. Я выбрал такого человека из двадцати. Твердого, надежного. Не подберет. Поздравляю вас, Родина гордится вами, значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победы возвращаетесь к своим родным очагам к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. Он поведет страну по намеченному пути. И дальше и дальше будет бороться за демократические завоевания